Привет всем народ, я знаю, видео долго не выходили, но вот они, новые видео, пробеги. Я искал кучу игр на мобильнике и вот нашел глаз-ту-глаз, одна из них. Давайте в обычные уровни поиграем. И вообще принцип игры в том, чтобы заполнить второй стакан. И будет хорошо, если его заполнить целиком а не только по вот эту и как я понимаю да обычные уровни это просто вот так вот их заполнять ну я немного покажу вам буквально чуть чуть их и пойдем в пвп потому что ну вот уже не получается ничего э -э сложно отчасти конечно сложно видео знаете почему не выходили Потому что в школе был завал. Да. И я старался как-то все это разгребсти. Конец четверти и так далее. И... О, ничего себе. Давайте посмотрим. Испытание. Испытание для опытных. Мастер. Ну давайте для опытных попробуем испытания. Так. Да. Да, в общем, в школе был завал. И я старался это все разгребсти. И у меня вроде даже получилось. Эх, бет. Ну ладно. И я создал группу ВКонтакте. И, но пока что она супер сырая. Я ни аватарку не сделал, ничего. Совершенно пустая группа. Ничего в ней нету. И видео я не делал, по сути. Но все, да. Так, ой, ой, как громко! Вы понимаете, да, насколько это громко было сейчас? Мы закрываем, мы выходим. Давайте теперь я вам покажу PvP режим. По сути, он почти такой же, как и обычная игра, просто против реальных игроков. Также надо заполнять второй стакан. Вот я уже бэт. Тут один, тут два, три. Если честно, я в ПВП режиме уже довольно наиграл так. Ну, до того, как я снимал YU. Снимаю пробег. Я успел поиграть во все это. Ну, как во все. Не, не во все игры, которые буду показывать вам. А вот в ПВП. вот мы и выиграли. Вот топ-50 тысяч. Да, да, да, да. Ну ладно, на этом такой совсем маленький пробег закончим. Всем спасибо за просмотр, как бы. И подписывайтесь на канал, да. Ждите новых пробегов.